Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем готовить печенье из слоеного теста. Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Это печенье максимально простое, его может сделать даже тот, кто вообще с выпечкой не дружит, поэтому обязательно его приготовьте, оно вам точно понравится. Нам понадобится всего три ингредиента. Слоеное тесто, можно брать дрожжевое или без дрожжевое, немножко муки и любой джем. У меня вот такой вот. Первым делом нам нужно разморозить слоеное тесто, для этого мы его достаем из упаковки, вот так вот вынимаем, если здесь два листа, их нужно обязательно разъединить и оставляем при комнатной температуре примерно на 30 минут. И теперь рабочую поверхность присыпаем мукой, тесто тоже слегка присыпаем мукой и его немножечко раскатываем. Сильно раскатывать не нужно, просто слегка, чтобы получился у нас такой прямоугольник. Примерно вот так у нас должно получиться. Теперь мы берем любой джем, который вам нравится, наносим на тесто и размазываем его по всей площади. Вообще, это печенье называется пальне или ушки. Их готовили в Советском Союзе, и в оригинале оно, тесто посыпается сахаром, ну и дальше сворачивается, как здесь. Здесь мы просто э, решили немножко разнообразить рецепт, поэтому взяли джем. В принципе, можно брать какой-то любимый топпинг или просто домашнее варенье, получится тоже очень вкусно. Смотрите, смазали по всей площади, и теперь мы сворачиваем тесто в рулет. Но не просто в рулет, а мы сворачиваем его в рулет с, а, с двух длинных концов, то есть с этой стороны до середины и с этой стороны до середины. Нужно стараться свернуть поплотнее, как это возможно. У нас получились вот такие две трубочки, мы их слегка приминаем, прям слегка, сильно не давим, просто чтобы они у нас не развернулись. Затем берем острый нож и аккуратно нарезаем вот на такие вот кусочки. Половину рулета я нарезала, нож у меня стал слишком липким. Сейчас тесто к нему прилипает, поэтому я его сполосну и нарежу вторую часть фулета. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для выпечки. У меня бумага с силиконовой пропиткой, поэтому дополнительно я ее маслом не смазываю. И выкладываем на противень наши печеньки. Обязательно оставляем расстояние, потому что тесто при выпечке сильно увеличится, а если вы слишком близко положите печенье, они у вас просто слипнутся. смотрите мы обязательно кладем бумагу для выпечки потому что у нас в тесте есть джем и он будет вытекать при нагревании образует такую небольшую карамель и если бумаги не будет то печенье просто очень сильно прилепнут к противню теперь мы с вами ставим тесто точнее печеньки в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 20 минут. Только посмотрите, какое классное у нас получилось печенье. Оно очень вкусное. прям такое, как в детстве у бабушки, особенно когда теплое. Этот джем. М -м -м, просто потрясающе. Причем мне нравится, что его все время можно готовить с разным джемом, с разными начинками. И будет, соответственно, разный вкус. Давайте попробуем, что у нас получилось. Так, берем тепленькое. Вот это вот. М -м -м. Очень вкусно. Чаем с молоком, просто. Друзья, обязательно приготовьте такое печенье, весь процесс занимает у вас буквально там 30-35 минут, а результат просто потрясающий. Этот а, вариант, кстати, подойдет, если у вас случайно, вдруг, внезапно пришли гости без приглашения, и нужно что-то быстренько сделать к чаю. Не забудьте поставить лайк этому рецепту, подписывайтесь на мой канал, и я буду ждать ваши отзывы. Пока!